привет ребята подскажите вот правильно они идут такой короткий ход у них может быть такое еще вопрос вот такой вот короче вот это вот шестерня вот она видна, вот это вот вот на ней короче я когда разобрал стояла вот эта штука, короче, вот. вот это, а потом вот это фиксировало, не знаю, разбирались они раньше, не разбирались, так должно быть, не так. Мне кажется, что вот это, наверное, скорее всего, вот здесь на стрелку ставится, вернее, да, на стрелку ставится, потом уже, потом уже прикручивается вот сюда вот шайбочкой. Или, может, я ошибаюсь. Должна, она тут стоять не должна. Вот тут вот, вот эта штука. Как бы, блин. Кто разбирается? не часы, короче, подогнали. Ну, по разговорам хозяина, я так понял, что их никто никогда не разбирал и не чистил. Они просто задолбали своим ну стуком звоном он их взял короче в погреб короче или в, этом, или в подвал вынес короче вот такие пироги ну вот я вроде ход настроил короче вот тут короче сделал как бы гидроуровень ну вот короче не знаю нормально они тик-тикают или это нет кто знает спицы расскажите скажите короче буду благодарен вот. вроде как бы идут бьют ладно все всем жду комментариев подскажите кто что знает